Привет, аудитория. 19 февраля пройдет номерной турнир UFC Nights очередной э, турнир UFC Убойной Ночи. И на очереди у нас бой предварительного карда в полулегкой весовой категории между Джамалом Эмерсом и Ас... Хасейном Асхабовым. Джамал Эмерс 33-летний боец из США. В профессионалах провел 24 боя, 18 из которых одержал победы. Жмал предпочитает драться в стойке, где обладает неплохой боксерской базой. Есть определенные навыки у в партере. Может он переводить и удерживать своих оппонентов, но... Не знаю насчет джиу-джитсу, но это больше похоже на забатывание очков. И то э, приводит тех оппонентов, у которых слабые навыки в этом аспекте. Есть у этого бойца проблемы с кардио, что немаловажно. Бензобак начинает заканчиваться во второй половине боя. Джамал начинает вымахиваться, начинает пускать руки, что приводит к пробелам в защите. В UFC выступает он с 2020 года. Первый бой провел с известным довольно-таки Грузинским бойцом Гига Чкадзе, который вышел на коротком удавлении вместо Мавсара Евлоева. В этом противостоянии Джмал проиграл раздельным решением судей. Хотя первые два раунда он переводил Гигу, контролировал э, в партере, но в третьем раунде бой проходил в стойке, где получше выглядел все сутки Гига Чикадзе. Ну, правда, удары Эмерса доходили до своей цели и наносили, я считаю, больше урона. Ну, Короче, достаточно неоднозначная победа Гиги, может быть стоило бы сделать ничью или вообще отдать победу Эмерсу, но как есть, так есть. После он выиграл малоизвестного Винса Качера решением судей и в крайнем бою проиграл молодому проспекту Пету Сабатини с Абмишином. В стоке джимал выглядел увереннее, потряс Сабатини, полез добивать и забрал спину, после залез в фуллмаунт, но за эти все телодвижения, за время всех этих телодвижений дал восстановиться оппоненту, и сабатине, ну, то есть он стал восстановиться оппоненту, потерял все эти позиции и фулл маунт, и спину, что он забрал все это порастерял и попался более мастеровитому джиу-джитсу бойцу на скручивание пятки, хотя больше было похоже на болевое на колено, но в статистике написано, что именно скручивание пятки ну ладно, не суть на Submission попался Значит, есть проблемы с этим. Кстати, это не первый прогресс с Хусейна. Ой, Хусейна Эмерса. Вот, значит, есть смысл взять это на заметку. Хусейна с 27-летний проспект из России. Провел 23 боя, где во всех одержал победы. Является он разносторонне развитым бойцом с борцовской базой. Также отличается хорошими навыками в греппинге и неузурядной разнообразной работы в стойке. Имеет он хорошее кардио, которая позволяет Хасану много двигаться по октагону в стойке. Часто переводить и работать в партере на протяжении трех. А, а, вполне вполне возможно, ну, невозможно, проходил он 5-раундовые бои. В боец еще ни разу не выступал, и бой с Эммерсом будет для него дебютным. Хасан выходит на бой после трехлетнего простоя. Не думаю, что это как-то скажется на боевых кондициях молодого проспекта, так, так как он тренируется, выкладывает это в интернет. Ну, на бумаге Асхабов сильнее своего оппонента во всех аспектах. Эммерс имеет более топовую позицию в своем послужном списке. Правда, как раз-таки этим бойцам он и проигрывал. Кроме того, мало испытывал проблемы с высокоуровневыми греплерами и не раз проигрывал им с Абмишинами, как я уже и говорил. Как раз таким бойцом, в принципе, является Хасан. Возможно, не с первых минут, но дело партера в этом бою все равно дойдет с очень большой вероятностью. И, на мой взгляд, вполне можно присмотреться к победе Асхабова с Абмишином. Но в целом считаю, что тут за счет более высоких навыков в борьбе, греплинге и лучшего карджа должен побеждать Асхабов. Вполне вероятно, что досрочно. Ну, так как для Хасана это дебютный бой в UFC, чтобы обратить на себя внимание, неплохо бы завершить его ярко, не доводя до решения судей. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я за день, за два, за три...